Часто снится не столица, а просто град Среди всех он, как жар птица Мой родимый Волгоград Он разрушен, был военною Только был не покорен. И целою дорогою Снова был он возрожден, Волгоград, мой, Волгоград, Сталинграда младший брат. На меты не позабы. Под ликовым гранит, Как терзал живую душу Тот свинцовый ураган. До сих пор все это слышит Тот мамаев наш курган. Но Волга, Волга наша, Эх, царица, ты река! В мире нет реки, той краша, шив ее так велика. Волгоград, мой Волгоград, От Нами на не позабыть под рикошетом гранит маршируют офицеры прославляя дни побед и люблю твои яскверы и прекрасный мой проспект ну и пусть ты столица, мой ну пусть ты просто град Не стану я гордиться Эх, там он, мой Волгоград Ну а много лет назад Волгоград был Сталинград Был он маршал и солдат А теперь он Волгоград, мой Волгоград Ты герой наш, ты солдат Ты не отступил назад Волгоград, мой Волгоград